Навсегда. Себастьян Клэпп, мистер Клапнер, был лучшим на моей памяти. Да он ведь номинировался на премию «Таксидермис года». Журналом «Набиватель» точно не меньше дюжины раз. Он был местной легендой. И моим личным героем. Эта история о его величайшем произведении и о том, как оно стало его роковой ошибкой. Совсем. Другое дело, дружище. Совсем как новенький. Даже лучше. Господи, вы напугали меня. Да. Мне что, нужно знать кодовое слово, чтобы сюда зайти? Закрыто. Да. А написано Открыто. Открыто. О. Туша. Я знаю, уже поздно, но я тут кое-что привез. Это довольно срочное дело. Номер на вывеске. Звоните и записывайтесь. Нет, вы не поняли. Вам будет интересно посмотреть. Так где вы его сбили? В паре километров от тела Мука. Вылетел из ниоткуда. За все годы, что я прожил в этих краях, никогда такого не видел. Только посмотрите на эти когти. Ладно. Затаскивайте. Ух, пованивает. Вы проехались по нему четырьмя колесами? Да. Да, я хорошенько придавил этого, сукина сына. Ого. Вот это здорово! Я успел повидать немало набитых чучел, но это совсем другой уровень. Осторожно. Клей на нем еще не высох. Да. Нет, не трогайте, вообще. Да, понял. Если бы я не знал, мог бы поклясться, что он живой. Ну, в этом же весь смысл, нет? Заставлять людей думать, что эти твари живые? Нет. Запечатлить саму суть жизни в мгновении. И сохранить это мгновение навеки. Что ж, у вас это получается, Амиго. Спасибо. Однако, не всегда. Извините. Я не могу вам с этим помочь, его не восстановишь. Правда? Вот облом. А вы не знаете, что это вообще? Это явно млекопитающее. Вероятно, Дунога из семейства проционида. Порос, да. Да, вот ты сам, я точно так же подумал. Ну, а вы не знаете, кто еще мог бы мне помочь? Это Орегон, Тут куда ни плюнь, попадешь в таксидермиста. Ясно. Знаете, я как раз видел в городе рекламу магазина твари чего-то там. Творение существ. Да, точно. Мастерская Меган Блум, что на холме? Да, она. Так, послушайте. То, что делает Меган Блум, не таксидермия. Это это это кощунство. Спокойно, друг. Вряд ли все так страшно. Попасться в руки Меган Блум — это участь похуже смерти. Давайте так. Оставьте его здесь. Я поработаю над ним, если успею. Вы странный, но вы мне нравитесь. Ладно, увидимся завтра. Дикая природа Орегона. массаенкогнатто со скотч он меньше чем я ожидал